просто такая выхожу за автобусы и лошади бегут и самое главное вообще без ничего и без никого непонятно это вообще чии совсем немного, камни местами, в общем, кроссовки лучше, мы все его одели, в резиновые сапоги, где-то он, конечно, это ему помогло пройтись по водичке, но в целом было неудобно, вот, а вообще идти, не знаю, 400, мне кажется, не но больше, меньше. ну, может, даже меньше, короче, вообще ерунда. Все. заметил, что вот этот вот камень, вот этот вот, так похож на... Так это, как это называется на скелет динозавра ага. позвоночник динозавра так, по планам сейчас будем обедать я, соответственно, вот занимаюсь готовочкой вот у нас макарошки с индейкой, ну, с зажаркой с луком с морковочкой, в общем, все вкусно и после этого поедем уже недалеко отсюда, то есть сейчас мы у моря, и просто поднимемся больше в горы, в село по-моему, называется. Там мы хотим сегодня арендовать баню. Надеюсь, там не придется играть, вытащи меня из этой лузы. Какая там? Ну, там какая-то жидкая, какая есть. Ну, не, там нормально жесткая. Мы да. вот, можем вообще вот туда забраться. Там, по-моему, право не... нет. Нет? Вот сюда. Вот, сюда. вот там сюда. Она давно, давно, давно стоит, она выросла, и мы решили, что это утопленник. Mm -hmm. Что в салоне прям там. Да да. Ну везде вот. Он грязный. То ли может, конечно, это ветром занесло. Что... Не, не, не, вряд ли. Я думаю, О, что мама... ее... мам, Эта машина гайная была под водой. Она, она может, кстати, и здесь как раз и утонула. Того... Да, он говорит, во все улью сейчас, где ступеньки были, он там бассейн делал и недели три назад 5 метров просто берега нахрен снесло нормально дерево упало речка упала распилила и у него 5 метров срезало нормально и тачка в воду упала теперь там по лесенке придется спускаться в, в речку прям вообще она ну она прям очень крутая но, но по-моему я вот такую бы взял и сделал поменьше Почему? это вот прям сделано там ты посмотри видишь шторки шторки ну, вот эти окна так открываются. Эх, ни черта не видно. Какая сломанная, да? Я стою на чем-то мягком, но не вижу на чем. Надеюсь, это трава. А это крыса дохлая. А что? Что это? Буквально, это просто из травы. Такая кучка была Правда, стоял, Так, баню мы будем платить 1300 в час А вот с этой штукой, красивой Вот с этой, было бы 2500 Ну, конечно, в два раза дороже В общем, мы зажмотились Не стали брать ее Поэтому пойдем за 1300 на 3 часа Мам, это Джакути. Да, да. Она, смотри, вот здесь топится Где? Все, ходи да. котика погладь ну, шел ш... сюда в джакузи. И раз кот под ногами. Лучше по голове все Котики по голове любят. Не, не против шерсти, а от к спинке. От к спинке. Вон, вот так. Миша ему сразу нравится. Смотри, Сев, тут можно после бани разбить машину качественно, со стопроцентным результатом. еще чтоб тебя унесло. Да, я бы тоже с тобой искупался, я же тоже пойду в баню. Маленький обзор уже использованной бани на втором этаже у нас есть комната отдыха лестница так там можно зайти Ну все, ка угу. Что помочь? Нет, сам убирай. А то я устал. Все устали. Все устали все После устали. бани. После бани, да. После бани бабани. Бани-бабани. Бани-бабани. Вс. Вс. Спокойной ночи. Вс. Вс, вс, вс.